Всем привет, ребят! Добро пожаловать в DeFi. В этом видео мы ближе познакомимся с экосистемой Near Protocol, а именно с первым на их блокчейне leverage yield то есть возможностью получать пассивный доход с кредитным плечом, ну и без него также. Платформа называется Pembroke Finance. Она молодая, естественно, доходность там сейчас очень высокая. И как по мне, платформа очень понятная и удобная для использования. Поэтому сейчас в этом видео подробно расскажу и покажу, как здесь можно зарабатывать. Так что, друзья, присаживаемся, начинаем. И также, ребят, рекомендую вот сейчас залетать в мой телеграм-канал, потому что именно для подписчиков канала я там сделаю конкурс. По монетке PEM. Это токен PEM Brock Finance, поэтому разыграем их токен. Условия будут очень простые, поэтому залетайте, кому интересно, буду рад видеть каждого. Итак, давайте вкратце о проекте. Как я уже сказал, это первое, Leverage Yield Farming да, на блокчейне Near Protocol. То есть мы здесь можем зарабатывать как просто на фарминге, так и брать в кредит одолженные монетки, которые ставить на фарминг, чтобы повышать процент доходности и быть кредиторами. Также само отправлять свои монетки, своего рода стейкинг, да, где люди, которые берут займы, берут эти же самые монетки и мы получаем процент от их доходности. То есть, я думаю, с этим все понятно. Более подробно, конечно, мы перейдем дальше. Кто не знает, экосистема Nier Protocol недавно получила огромные суммы денег, по-моему, 300 или 350 миллионов долларов, не помню, на развитие своей экосистемы. И, естественно, они заинтересованы в развитии ее и таким проектом, как Pembroke. Они выступили грантом. Вот их команда, 13 человек, как пишут, плюс профессионалам, получили грант от Nier поддержку сумму там 70 тысяч долларов для развития своего проекта вы видите на экранах ребят которые создали эту платформу если вы подробно с каждым ознакомитесь вы увидите что люди с большим опытом запуска и ведения блокчейн проектов также работы войти технологиях также по развитию и по маркетингу в общем здесь подробненько вы можете сами ознакомиться и они заручились очень хорошими партнерами, среди них я хочу сразу выделить это Alameda Research, ну и тот же самый Near Protocol, Refinance, это один из крупнейших DEX на Near Protocol, на данный момент находится на первом месте по заблокированному ТВЛ. Они уже прошли аудит по смарт-контракту от BlackSec, то есть вы здесь можете тоже перепроверить, перечитать то, что позволяет нам уже в принципе закидывать свои денежки и э, потихонечку начинать зарабатывать на данной платформе. Они относительно недавно запустились, следуют своей дорожной карте. Здесь можно прочитать, что у них уже сделано. Ну, собственно, сейчас мы посмотрим, что сделано и будем уже на этом зарабатывать. И можем также почитать, что в третьем квартале еще добавится. Это включение стейкинга, интеграция фермерским платформами НЕР. И в четвертом квартале они планируют запустить Pembroke DAO. Создание образовательного центра, новое партнерство будет и добавление новых ферм и активов на платформу, что очень хорошо. Чтобы начать работу с их платформой, естественно, нужен кошелек Near протокол. Здесь вот вы подключаетесь, launch и нажимаете «законнектить» со своим кошелечком. У меня уже кошелечек есть, поэтому я просто нажимаю «подключить» и попадаю на страничку, где мы с вами уже можем начинать зарабатывать. Ребят, кто не знает, как пользоваться или как установить кошелек Near Protocol, вот рекомендую у них на сайте. Есть информация, здесь очень все подробно, хорошо расписано. Или можете посмотреть вот справа вверху, ссылочка на мое видео, где я давно, давно уже снимал, но я думаю, это видео будет актуально, и вы можете посмотреть, как создать кошелек. Чтобы мы не затягивали это видео, а переходили сразу к работе. Так вот, сразу на главной странице вы видите такую надпись Learn More About Prombox Finds. Я рекомендую обязательно нажать и прочитать здесь всю их документацию, потому что вы сюда будете заносить деньги и вы должны понимать, как это все работает. Я конечно же объясню и покажу подробно, но вы должны информацию тоже знать. Здесь все хорошо, полностью подробно расписано, как и что и на чем здесь можно зарабатывать, и в том числе какие риски. На главной странице, видите, вот кнопочка «Портфолио», здесь отображаются наши балансы. Как видите, у меня в балансах ничего еще нет. Сейчас я вам покажу, как сюда закинуть денежку. Дальше я складочка «Фарм», где мы поставим сегодня на фарминг, покажу, как это работает. И кнопочка «Ленд», где мы можем свои токены предоставлять и быть креди... выступать кредиторами и получать за это годовые проценты. Так вот, смотрите, у меня в кошельке есть немного NIR, 50 монет NIR, да. Но на платформе, как вы видите, здесь нужен в NIR. WNIR это обернутый NIR. Чтобы получить обернутый NIR или USDT или USN это стейблкоин от NIR протокол или тот же самый Ethereum. Нам нужно обратиться к Dex Reef Finance. Здесь нажимаем Launch Up. Здесь быстренько коннектим со своим кошельком. И все, видите, здесь обычная свапалка. Вот есть токен PEM, который стоит сейчас 13 центов. Если вам нужен токен PEM, вы можете купить его. И здесь выбираете за NIR. Почему за NIR? Потому что у меня в кошельке NIR. Я, ребят, сразу решил за 10 NIR купить 384 токена PEM. То есть я их поставлю и покажу вам, как ставить токены в стайкинг на платформе. Ну и плюс, как вы знаете, я всегда добавляю перспективные монетки себе в портфель. Все, купили токены PM. далее здесь вы можете купить что? Вы можете купить USN, вы можете купить USDT, то есть любой токен или эфириум, который хотите там застайкать. Но мне нужен обернутый NIR. Я это могу сделать, просто вот здесь нажать, видите, такая вкладочка. И здесь сразу беру максимально, у меня осталось 42 токена, 2 токена оставим, пусть для комиссии будет. Берем 40 токенов NIR. И конвертируем в обернутый нер И нажимаем подтвердить. Все, в кошельке NIR видите, у нас появились обернутые NIR 40 монет. И на 50 долларов я купил PEMBROC как для себя, для инвестиций, для стейкинга на перспективу в долгосрок. Дальше мы перейдем, еще посмотрим на токен PEMB и его перспективы. Теперь, друзья, в разделе портфолио у нас отображается, вот видите, WNEAR 40 монеток, эквиваленте 200 баксов и Токены PEMP, 384 токена в эквиваленте 50 долларов. Теперь давайте будем отправлять их на работу. Во вкладочке Farm вы для себя выбираете пару, которая вам более подходит. Самая высокая доходность это пара PEM-USN, rif NIR, дальше идет, usdt -NEAR, Ethereum NIR и WBTC. Да? Все эти пары мы можем с вами фармить с кредитным плечом до 3x, то есть мы можем увеличивать свои средства, брать заемные и увеличивать процент доходности в год 3 три раза. То есть я с вами, например, хочу выбрать вот USDT NER да, и сделать фарм. Я нажимаю фарм, делаю стрелочку вот так, чтобы у нас NER был на первом месте и у меня показывает баланс. Валит баланс 40 NER. Далее, если мы Leverage ставим на 1, то у нас нет кредитного плеча. И таким образом у нас рисков практически никаких нет, кроме непостоянных потерь. Непостоянная потеря это то, например, если NIR например, очень сильно будет сыпаться и падать, то ваше USDT будет уменьшаться, а NIR токенов добавляться. То есть в таком ключе. Если без кредитного плеча, без рисков, просто мы хотим здесь э, начать фармить USDT в Nier, то мы с вами будем получать практически 25% годовых, а с учетом реинвеста 28.33%. Ну, смотрите, насколько ситуация сразу меняется, если мы добавляем кредитное плечо. Если на 2 ставим, то уже мы получаем 41% и 83% соответственно. А если в 3 раза, то мы будем получать... 57%, но с реинвестом это все 143%. Здесь, видите, сразу нам пишут, что есть, присутствуют риски. Если мы повышаем и ставим более высокое плечо, то у нас есть риск ликвидации. Это хорошо, очень сильно работает. Если вы уверены в рынке, вы проанализировали, что рынок, например, будет идти вверх, у нас уже там бычий сигнал, либо вы видите, что монета NER накопилась очень хорошо, и она готова там, давать импульс вверх и вы уверены, что она не будет уже сильно проваливаться вниз, то тогда имеет смысл э, повышать плечи. Если рынок, например, э, еще вы видите, что на рынке все плохо и он медвежий, и он будет еще падать, то, конечно же, здесь пока с плечами я бы не рекомендовал играться. А уже на более понятном развороте вот это плечо вы можете сразу потом регулировать, увеличивать и повышать свою доходность. Про риски у них тоже все написано, рекомендую читать, есть для фермеров, для кредиторов, просто смотрите, здесь уровень ликвидации, все расписано, с каким плечом, поэтому обязательно изучайте перед тем, как что-то нажимать на платформе. Итак, сейчас рынок немножко в коррекции, НИР тоже там приупал, я попробую взять старым кредитным плечом и смотрите, что здесь происходит. Я беру не на все 40 свои NIR, а беру только на 20. Ставлю сюда на 20 NIR. 20 NIR сейчас в эквиваленте это 103 доллара. Но так как я взял старым плечом, то помимо моих 20 неер, на меня еще будут работать вот эти 103 доллара взаймы. И нажимаю я фарм. Подтверждаем свои действия, подписываем транзакцию. И теперь в разделе на главной странице «Портфолио» нажимаем «Farm Position». И теперь давайте смотреть, что здесь в позиции происходит. 206 долларов на меня работает, но я вложил только 103 доллара. 20 нир – это 103 доллара. И долг у меня 103 те же доллара, то есть ровно половина. 84% я буду получать годовых. Здесь указывается сумма долга, которую я занял, то есть 50% от моей позиции. И здесь указывается 80%, когда я понесу ликвидацию. Здесь теперь очень внимательно нужно вам сразу, наверное, показать. Здесь если закрыть позиции, нужно нажать «Close». То если мы в текущем состоянии «Convert All» закроем позиции, то наша позиция все конвертируется, и наши «Nir» в USDT. Если мы закроем «Minimize Trading», то наша позиция вернется в начальное русло. У нас долг отдастся в долларах, что мы брали, а 20 «Nir» мои вернутся и нажимаю там Close Position, то есть я здесь сразу вам показываю, как забрать свои средства обратно, да, если вы захотите закрыть позицию. Может вы там поставите очень сильно высокое плечо и рынок пойдет против вас и вам нужно будет защитить себя от потери своих средств и вы захотите закрыть позицию. И далее, чтобы забрать наш NIR, нужно зайти в Land Pulse и обязательно вот здесь где в NIR, нажать Withdrawal и забираем свои NIR. И вы теперь видите, что баланс по NIR вернулся в то состояние, в котором он был. Было у нас 40 монет. Да, мы видим, немножечко ушло, снеслось на конвертации. Ну, мы же не будем туда-сюда дергать. Мы уже как поставим, будем уже зарабатывать. Я думаю, вам с вкладочкой Farm здесь все понятно. Как поставить, как выбрать, какое кредитное плечо и какие риски. И теперь идем в Lend. Lend, то есть это мы даем свои монетки в долг. И получаем за это проценты. То есть мы здесь являемся кредиторами. Так вот, я взял монетки PEM и видите, здесь есть API процента годовых. Здесь также вы можете разместить Ethereum под 13 годовых, можете в NIR под 17% годовых. Это все проценты я вам называю с учетом реинвеста. И смотрите, здесь очень высокая прибыль на USN, стейблкоин от NIR Protocol на USDT 17%. WBTC и REF. Это монета REF FINANCE. Так вот, здесь я нажимаю депозит, 384 монетки и нажимаю CONFIRM. Все, я здесь долгосрок, кидаю, пусть монетки крутятся мне. Обратно здесь подписываем транзакцию. Здесь еще все проще. Здесь, если хотите забрать, нажимаете withdraw, нажимаете 100%, CONFIRM и монетки забираете. И здесь в вкладочке баланс, если вы будете фармить или просто предоставлять свои токены кредитором, то здесь вы будете на этой страничке же забирать свои награды. Будете нажимать кнопочку CLIME, подписывать транзакцию и забирать таким образом награды. Итак, токен PEM оставляем мы в стейкинге, пусть стейкается, увеличится количество токенов. И все вы знаете, что я молодые такие перспективные токены беру на 1-2% от депозита. Если он там чуть-чуть еще просядет, я добавлю и отправлю сюда же обратно в стейкинг, пусть приумножается. Почему я это делаю? Потому что, посмотрим на их токеномику, здесь очень хорошая, понятная токеномика, всего лишь 160 миллионов токенов предложений. Все расписано, токены будут в рынок попадать очень медленно и долго, вплоть до 28 года полностью оборот токенов будет. Все понятно, выделено там на DAO, казначейство. Долгосрочные инвестора у них на два года блокировка, линейные разлоки. Это очень хорошо. Плюс мы уже находимся с вами, э, ну если не на дне, то вблизи возле дна. То есть рынок максимально уже там медвежий, да. И самое время потихонечку набирать вот такие молодые перспективные проекты, которым является Pembroke Finance. Здесь на CoinGecko видите 13 Центов цена. Если по графику смотреть, самая низшая цена была 7 центов. Сейчас она приросла на 76 процентов от самого максимального дна. Ну токен вышел, как всегда, определенный спуск. Вот здесь поддержку я смотрю нашла 76 центов. Кстати, если сюда она еще раз запустится, вот как раз здесь я и возьму себе еще добавлю и закину туда же в стейкинг. И здесь мы видим, монетка демонстрирует пока что восходящий тренд. Ну, это локальный тренд, как и на всем рынке. Ну, посмотрим, как оно будет. Но в любом случае, на перспективу я себе беру. Итак, смотрите, подводя итоги, мы видим, что общий заблокированный ТВЛ 4 миллиона долларов уже на данной площадке. Хотя она только-только вот начала функционировать. На дефайламе вот здесь я нашел, проверил. Да, они тоже есть в системе NIR протокол. Сейчас они идут на шестом месте. Да, вот 4 миллиона долларов заблокировано. Поэтому, если подводить итог, на медвежьем рынке запустились. Молодцы, команда очень хорошая, сильная, амбициозная, молодая, с большим опытом. Получили поддержку от NIR Protocol. Экосистема NIR Protocol, вы знаете, мне нравится. Я также покупаю токен NIR в долгосрок, то есть вижу там большие перспективы. И то, что они являются первым uh, leverage илл именно в экосистеме NIR Protocol. И с такой поддержкой, команда я думаю, у них есть все шансы все более и более развиваться, добавлять новые продукты, добавлять новые опары, увеличивать объем ТВЛ, привлечение новых пользователей И я думаю, это будет благоприятно сказываться и на их росте платформы, и на всей экосистеме NIR. Ну и также, надеюсь, на росте их токена, который я взял в свой портфель на долгосрок. Это не инвестиционный совет. Вы, естественно, делаете свой ресерч. Пользуйтесь всегда, пожалуйста, своей головой. И принимайте решение самостоятельно. Также я, ребята, оставлю и в своем телеграм-канале, и здесь под видео в описании. Все ссылки на ресурсы ребят проекта. Следите за ними, как они развивайтесь, подписывайтесь. Ну и не забывайте ставить лайк, подписку на это видео. Если видео зашло, поделитесь об этом в комментариях. Пишите, что вы думаете о данном проекте. Будет мне очень интересно почитать. Ну а на этом у меня все, друзья. Всем желаю удачи, всем профита. Всем пока.